Всем привет, меня зовут Бруховецкий Егор. Я рад приветствовать вас на своем канале, где мы вместе с вами пройдем путь с нуля и будем учиться лучших предпринимателей и бизнесменов финансовой грамотности, отношениям, укреплению семьи и здоровья. А также вместе отдохнем, побываем в поездках, поговорим о Беларуси и вы узнаете о моих увлечениях и интересах. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии под каждым видео. Обязательно ставьте лайк и репостом поделитесь со своими друзьями. Дополнительную информацию читайте в описании. Поехали!